1919 года. Монголия. Страна была разорена и стонала под властью духовных и светских феодалов. Разбойничали отряды иностранных наемников. Тяжкое бремя террора и оккупации обрушилось на плечи народа. А с границей шли слухи о том, что на севере, в России, происходят великие события. В эти дни Сухе, за смелость прозванный батаром возвращался в родные края. А, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А, молчи, бомба. О, oh, боги, чем все это кончится? Я два дня не ел, молодой человек. Накорми меня, я два дня не ел. Кто это у вас? Мы люди князя Ордене, а здесь кочевая тюрьма. Хочешь сюда? Нет, нет. Ваша прихрабрая милость, солдат, сотник, генерал. Ну, заступись за меня, красивый господин меня увозят. Они хотят поставить мой ящик на пыточный двор. За что? Я не заплатил налогов на пастухов. И больше ничего. И больше ничего? Ой! Кто тебе позволил разбивать мои тюрьмы? Глаза, которые видят, и совесть, которая не спит. Отвесь, баранина, китаец. Сколько? Вот моя порция. Когда я проголодался, и сердит. Еще баранина? Давно не встречал такого веселого солдата. Я на тебя не сержусь, не бойся. Стараюсь не бояться. Играем дальше. Ваш НА светлость, примите меня в игру. Садись. Так ему и надо. Ты больше мало топала. Вот, вот, вот, вот после крика. Серебро, я уплачу тебе деньгами. Нет? Давай ложись. Солдат! Солдат, возьми меня. Я лучше всяких денег. И я буду тебе верным человеком. Вот и прекрасно. Бери его, солдат. И мое Ну? Люди! В дорогу! Скажи, что же мне теперь делать, а? Поставь за меня свечку потолще и иди куда хочешь. Что? Просто mm. ты вытащил меня из тюрьмы, ты должен теперь позаботиться обо мне. Что? Да, да. Ха. На. Спасибо, солдат. Увидишь, мы с тобой будем как две оглоблики битки. Куда ты? Туда я. Я ведь знаю. Ты из этих? Mm. Молчу, молчу. Только знаешь, стражники говорили, что генерал Сю приговорил к смерти четверых. Вот таких, как ты. Врешь. Клянусь, Будри. Их расстреляют сегодня у северного монастыря. Перед закатом солнца. Сколько с меня китайцы? вас На сегодня не останешься? Нет, я еду. Ну, подожди меня, я еще не успел поесть. Тянут тебя, что ли? Монголия не может больше ждать. Монголия ждала четыреста лет. Подождет еще пять минут. Глава государства и церкви Богдоге Ген, по закону ламаистской религии, живой бог Монголии, был равнодушен к судьбам своего народа. Святой отец кому угодно готов был продать в рабство монгольский народ. В эти дни у себя во дворце живой бог с главными князьями и ламами принимал захватившего в Ургу генерала Сушичана. Сюшичана, прозванного Маленьким Сю. Этого жестокого слугу японских и китайских милитаристов одинаково ненавидели народы Монголии и Китая. Бадма, ослабло мое зрение, я не вижу генерала. Вы не можете его видеть, великий Бог, он слишком мал. Твоя лучшая шутка, Багнад. Эта шутка может стоить нам государство, святой Отец Слава. А. Ваша светлость, господин духовный вождь Монголии, почитаемый катиси Бога, влекомый мыслью о плаги худийской веры, Приветствую вас, а, а, а, нет, а, предыдущего верой государства, а, благоценного Ламу а, 14 Небеса. А? Черт меня побили! Словом, я прибыла к вам! и Ламы, ссориться мы не будем. Цены, а... звания почти остаются при вас. А... Садитесь здесь. Надеюсь, вы будете исполнять наши несложные просьбы. Я предлагаю вам поклониться портлету моего императора. Если какая-нибудь а, особо не подчинится, буду рубить головы, не считаясь святой или нет? Вы плавили страной семь лет. И, как говорится, не в коня коломы? Да... И потом я слышал, что возле статуи Майдали собираются недовольные люди и сопчутся обо мне. Я равнодушен к статуе. Но это доказывает, что вы из государства сделали кабак. Хм. Здесь появился какой-то бунтовщик Сухе. Сегодня вы совершите свое седствие к монастырю, чтобы народ увидел вас и смелился. Я приказал публично Расстрелять четырех друзей сухе за неподчинение моим солдатам. Скоро э, через пять минут, а они, как это у вас э, говорится, будут э, лишены возраста. Джиман, твой муж Сухебатр здесь, где? Он там. Начальник. Словомышник Сухе стоит там. И где? Там, там. Это он. <сех> Сухе! Ян -чима? боги превращают гордецов в летучих мышей. Стань, стань скорее, они убьют тебя. Я дождусь, Богда, когда ты будешь стоять на коленях перед народом. Гомбо, попроси попросил Богда, чтобы он нам бросил что-нибудь из своих рук. Великий, великий бог брось нам что-нибудь из своих рук, осчастливь нас, великий. Бросьте им какую-нибудь малость из ваших священных рук, кому достанется, того ждет счастья в будущей жизни Своим отцу? Нет, нет. Скоро народ Монголии узнает о нас. Если тебя спросят, где я, скажи, что уехал в горы. Ты что, плачешь? Нет. Я счастлива, что ты здесь. А ты? Разве я могу быть счастлив, когда Монголия стоит на коленях? Сегодня убили четырех моих друзей, завтра убьют других. Пора начинать. У иностранцев это называется революцией. Ты знаешь, что такое революция? Да. Дали о свободе, а получили генеральскую плеть. Беритесь за оружие. В появились люди, которые думают о вашем освобождении. Пять свободных монголов. Великан от сна, в он спит 400 лет. В нашу пустыню донесся слух о твоих делах и твоей стране. Дай нам совет. Наша Монголия слаба. Ух! У нас нет оружия и нет умения воевать! Монголии поднялся до небес. Только одна страна может нам помочь. А, я ее знаю. Это страна Сумбру. Это страна Россия. Если наше послание дойдет до твоей далекой юрты, великой иностранный человек, мы верим, помощь будет. Бросим кости и решим. Кому выпадет дракон, поедет на границу. У кого пятерка, повезет письмо. У кого бамбук, останется в городе. Остальные разведутся по провинциям говорить с народом. Бамбук, я остаюсь. Дракон, я выйду ночью. Пять. Я повезу. Поставим наши имена. Ты, Чайблсон, будешь ждать меня на границе. Полгода. Да Неужели и мое имя поедет за границу? Да, конечно. Я поставлю кружок, потому что я неграмотный. А ты припиши, это Чимит Дорж. Эй, колосавица, чего тут делаешь? Гуляю. А кто там, в да Нет никого. А почему горит свеча, когда никого нет, а? Масай, я сама потом с этим буду. Ой, что, что? Чемит, Чемит, Чемит, ты ранен? Что они сделали? Что они сделали? Чебит. Примите меня к себе, хотя бы самым маленьким человеком. Я знаю, что я недостоин, но. Хорошо. Напомни, что ты теперь не прежний гомбо. Маленький листок на дереве революции. Гомбо. Да. Поедешь со мной. Субтитры создавал DimaTorzok Поехали в ладьяке. Уй, Сыграем, на Сейчас же. Hang Клебленных ланд за голова сухой. Пойму, вам <laughs> Мне много рассказывали про вас. Садитесь, пожалуйста. Вот вы какой. Позвольте мне задать вам три вопроса. Первый. В Монголии пользуется большим влиянием духовенства. главное вы пробовали у них искать поддержку? Он говорит нет. В Монголии есть богатые, влиятельные люди. Они тоже хотят выгнать иностранных захватчиков. Как вы смотрите на них? По-моему, в одной у не на другую. Это легко. Он им подошел верит. И последний вопрос. Кому вы больше всего верите? Шенеги любят в Значит, он верит пастухам. Верит. Превосходно! И не доверяйте вашим князьям, но верьте вашим пастухам. Верьте народу. Народ это армия, народ это власть, народ это государство. Вы согласны со мной, товарищ Пожибат? Переведите, пожалуйста. Если монгольский народ у русского народа попросит поддержки, мы не откажем. Так и передайте. Советское правительство придет вам на помощь. Монголия должна быть свободной и независимой. Я. Это я. Сухе. Сын Дамдина. Сухе. Помнишь? Я все помню. Дамдин бежал. Здесь никого нет. А где моя мать? Что с ней? Опять пришли императорские иностранцы. Я всегда говорил, они еще вернутся манжуры. И твою мать били палками, и меня били. Но я стар и не чувствую боли. Забрали скот и баб к себе водили. Начальник говорит, старый дурак в Монголии больше не будет. Ха -ха -ха. Это я, старый дурак? Почему ты остался? А куда я пойду? Мне все равно надо умирать. Не мешай. Русский хан пришел, тоже стреляет. Гони их с земли нашей, гони наземных разбойников. Езжай, не оглядывайся. Если можешь, гони их сухое, наши степи заливают кровью. Где бы ты их не увидел, людей с чужой земли, генеральских собак, бей. Принялся. Если поймают, молчи, а язык. Не сможешь молчать. Выдашь? Твое сердце принесет, товарищ, чтобы мы знали, что тебя больше нет. Клянемся. болсан. И еще четверо. Поедете в Ургу. Каждый расскажет, кому верит, о чем мы тут говорили. Только будь хитрее лисы, когда говоришь с князем. Проворни змеи, когда тебя преследуют. Будь богатырем. Я пригласил тебя, чтобы сказать, что я люблю Монголию так же, как и ты. Uh -huh. А может быть даже и больше. Uh -huh. И также ненавижу ее врагов. Это маленькая блоха генерал Сушичан заставил нас кланяться портрету. Его проклятые солдаты сограли половину наших стат. Но нам отдаст их. Ты монгол. Я монгол. Я предлагаю заключить союз дружбы. Мои условия не нетрудны. Там, где начинаются условия, кончается дружба. Когда мы играли в пальцы, ты был уступчивее. А, а это он делал ради меня. Почему он здесь? Это мой адъютант. Я слушаю условия. Я... Рассчитывал на члена генерала. Сколько в твоем отряде людей? 200 всадников. 200 сабель для генерала? Хм, это недостаточно. Я выставлю 500. М? Хорошо. Ты будешь генералом. И у тебя будут три ординарцы. Я получу красные и синие знаки на шапку, а? Эти знаки даются за победы. А как же ты в таком случае называешься главкомом? Это звание Монголия дала мне в долг. Ты получишь эти знаки, но тоже в долг, разумеется. Аюша, кумыс. Выпьем чашку в честь нашего Союза. Выпьем, генерал Ордене. Ой, беседа с тобой, это ящик с волшебствами. Хм. Твой язык, как певчий птица. Солдаты, да здравствуй, я и Сухебатор! Князь РДН искал личные выгоды в освобождении страны от иноземного гига. На зов Сухебатора самоотверженно откликнулась другая Монголия. Постушичья армия росла, и с именем Ленина на знамени взвинулась в Монголии. А в это время на другом краю страны. Разгромленные Красной Армией остатки белых банк ворона Унгерн фон Стернберга бежали в Монголию, неся смерть и разрушение. Они изгнали генерала Сушичана и заняли город. I'm walking in the dark, but I'm not alone. Собрались в храме. Здравия переводчика. Уряд. Расскажешь его величеству Бог Я пришел в Монголию. Блетьте, что я разбит. Я пришел как добрый гость. И чтобы доказать это, решил принять святую веру в Будды. Запомнил, почтенный? Дальше скажи так. Он сам видел, как армия генерала Свищичана кувырком полетела из Гурги, когда я появился. Ям несу я порядок, если надо, построю аллею из виселиц, отсюда, до самой Европы. Запомни каждое слово и не меняй. Лично мне ничего не надо. Передай его святому величеству. Я готов умереть за восстановление монархии в любой стране. Другой цели у нас нет. А если он слышал о нас что-нибудь плохое? Скажи, что врут. врут! Врут! Врут, все врут! Гун Баир прибыл по вашему приказанию. Здорови! Он носит титул Гуна! По-европейски значит граф. Я оборон в степени хана. Скажи, я приветствую его. Европа сейчас сплошной пружинный матан. С трясется по два раза в неделю. Силы и кровь спасут мир, как во времена. Чингисхана. Я соберу кочевников, двинусь на Сибирь. Передай своим. Пусть вспомню. коне ваших предков топтали луга Европы. Означаю его начальником Чергарской бригады. Прикажи начать церемонию. Устура Маркоза. цеху. Ум манево цеху. Ум манево цеху. Айван Федорович, шахипатор Федоровича. Армия его пополняется кошельниками. Они двинулись в группу страны. Где был? Вот тебе мой первый приказ. Майор с бригады на север. Храни тебя, Христос и Будда. Сухи взять в кольцо. Разбить по частям. стерёшь кожу живого и привезешь ко мне. На этом пепле мы построим город и назовем его Алтын-Булык. Ах, золотой родник. Потому что отсюда потечет Река нашей свободы, Монголия мала, Горевшая площадь, все! Но на этой земле есть народная власть, Есть партии народа, которая прошла через огонь, Есть армия пастухов, солдаты, У кого есть ножи, топоры и топки. ты сильно сердит, можно пройти до самой урги. А кто отстанет, кости его лягут в песок. Слово сухобатора. На ургу! О, они шли на ургу, по главе армии, которой не было числа. Кангайские пастухи. Хаучинские крепостные, сибирские рабочие и крестьяне. С Лопенин они понимали без переводчика. Юза. Ага, он за мне и нужен. Садись. Абустируйте. Пиши. Москва. Ленину. Ленину. Китай. Доктору Сунядзену. Всем правительством земли. Тибет, Япония, Америка. Какие там еще другие страны есть, я не знаю. Я забыл. Ну, ты же телеграфист, ты не знаешь других стран? Мы, клоны Калгара, ничего не знаем. Пиши всем другим. По примеру, народов революционной России. Сегодняшнего дня Монголия свободна. Пиши, пиши, не останавливайся. Пиши скорее, Монголия свободна. Монголия свободна, пиши скорей! Всего! Дмитрий, князь Ордене с отрядом нет. Достой. Постой. Постой. Дай-ка мне. Дай-ка мне. Матух, что же делать? Князь Ордене не пришел. Не болтай под руку. Будем ждать ночи. <реклама> <реклама> а что, если князь Ордене ночью не придет? Если ночью не придет, будем пробиваться. Что его могло задержать? Если бы я это знал, пошлем к нему Гомбо. Я передам Гомбо во приказ. Скорее прикажи выступать. Тебя ждет Сухэ. Я не могу рисковать конями у них отбитый копыта. Сухэ Батор поучал меня беречь народное добро. Ваша милость, великий ген... генерал, не делай ошибки. Я не советую тебе сердить Главкова. Ну, хочешь, хочешь посади обед меня в ящик. Побей меня палкими. Ну, только отдай приказ наступать. Нет, возьми свой знак. Он мне не нужен. Жив? Да! Жив! А ты думал, что меня убьют? Почему ты не привел свои войска в назначили час? Прости, прости меня, сухой батар. Я прикажу, я прикажу своим солдатам быть храбрыми. Ты не можешь приказывать. Но я генерал. Ты был им. Ты не посмеешь меня разжаловать. Я твоя правая рука. Я отрублю свою правую руку. Она гниет. Тогда я уйду от тебя со всеми стадами и табунами. Они больше не твои. Ты их отдал, а я их взял. Ты что, издеваешься надо мной? Иди, будешь сгребать навоз, когда тебе прикажут быть солдатом у погодщика лошадей. Ничего, Ваша милость, вы еще дослужитесь до моих чинов. Я приставил к нему часовым шаг дара. всегда громко не стучаться. Мне надо видеть Бога. Кто ты такой? Доложи, я из лагеря Сухебатора, я князь Ордене. Здравствуй, великий Бог. Живи, Вердене, как мой сын Сухебатор. Прости меня, я ненавижу его, я бежал, его... его надо убить. Все должно жить, и птицы, и звери, и ящицы, и маленькая ложь, все для нас свято. Ты знаешь, что мы ненавидим пролитие крови. Зачем проливать кровь? Не надо. Ты пошли к нему, тибетского врача, с порошком чин -чина. Он выпьет и уснет. Тихо-тихо уснет. Почему за ним идут пастухи? Они всегда были тихи. Их теперь нельзя узнать. Почему они его любят? Почему не слушают каждое его дыхание? ведет же не бог! По. Э, э, понимаю. Ты, может быть, думаешь, что я он? Вот это голова солдата Шагдара. Сухой батар. представил его... Ко мне старожем. Убери это. Хорошо, сын мой, иди. Я дам тебе мой знак. С этим ты пойдешь к русскому хану. Пойдешь? Гады Байргуна. Проверь его. Все люди врут. Слова фальшивые, удостоверения подложены. Спасибо, хан. Я получу чин генерала. Получишь сто палок по заду. Что вы сказали? Я получу чин генерала. Считаю, что в стаде сидят дураки. Дать приказ по стаду. Три дня не давать никому. Это Казаин, укажи, где колодец напоить коней. Напои своего коня кровью, и пусть он запустит твоей печенью. Так сказал суходаток. Кочевника. Чу -чу. Сказать что-нибудь перед смертью? <ррир> Подумай. Это будет последнее слово, которое ты скажешь в этой жизни. А другой жизни, может быть, и не будет. Пить. Воды! Да, я умираю. Но и тебе осталось недолго жить. Еще до восхода солнца ты умрешь. змей все равно я еще увижу твои кости тебя уже больше нет ты, у тебя русский хан Орудием не надо ни воды ни мяса они придут сюда скоро они сметут твою столицу и пепел ее развеет. ветер говори, говори. Mm -hmm. ты хотел ты хотел поговорить со мной так вот я все сказал это все, что ты хотел сказать глобкому Монголии. <свистит> Слушай, я это еще никому не говорил. Одному тебе я могу сказать. Это военная тайна. Но ты уже больше никому не расскажешь. Завтра в полдень придет помощь. Их много. Они уже давно прошли Байкал. Они на нашей границе. Несколько полков с пушками от Ленина. Ленина. Ленин. золотых подушках, на западе лев, на востоке тигр, все тебе покорятся. Скажи, брат, но а ведь сейчас мое положение пестрое. Все обойдется. Не верь тому, что видишь. Все переменится. Может быть, может быть. Спасибо, брат. А что с Бергуном? Вон там, немного впереди всех. А ну? Какой красавец. Адма. Ты слышишь меня? Этот человек не должен жить. Не должен. Какие, ты знаешь, сильные лекарства. Чего великие божества от жизни или от смерти? От жизни. От жизни. А. <плодисмент> <плодисмент> Ты же представитель Новой Монголии. Я знаю, но я по привычке. <смех> Бомба. Для храбрости кумасу И больше не Ислама, но всегда теперь свободен от тяжелых государственных хлопот. Заботься лучше о наших душах, не отягощать себя мирскими делами. Храбрый господин Сухебатор, по обычаю идущему от десяти тысяч прошедших веков, принимающий власть подносит всем подарки и благопожелания уходящим. Хорошо. Я поступлю так. Как велит обычай. Это тебе, князь Циценхан. Ты продал 500 крепостных генералов Сюшичану. Они и народной власть тебе этого никогда не простят. Это тебе, князь Циценхан, торговавший своей страной. Пусть завтрашний суд принесет тебе то, чего ты заслужил. Прими, дам билама. Как ты можешь проезжать по дороге, не опуская глаз, изменник? Завтра ты будешь украшать свою особую тюрьму. Дать все печати и ключи от министерств. Откройте двери канцелярий. Пустите народ. Ну, друзья мои, какие у вас ко мне дела? Здравствуй, главком. Чего ты ждешь от народной власти? Вот долговые квитанции. Старые долги ростовщикам. Кто позволил их взыскивать? Вот возьмешь бумагу своей печатью. Спасибо, Баттер. Следующий. Здравствуй, Батер. Здравствуй, да. Мы крепостные. Наш князь бежал. Наш шестерон, читай женщин. Вот мы не знаем, куда нам идти. Куда хотите, друзья, вы свободные люди. А если князь вернется? Он человек горячий может нас убить. Облейте его холодной водичкой, пусть остынет. Поймали, товарищ военный министр. Когда мы сводили барона Унгерна, этот черт удрал. Я загнал трех коней, а все поймал его. Вот он, собака. О! Прости меня. Хочешь, Сухэ, я поклянусь. Ну, ну, ну что ты молчишь? Я виноват. Я готов ответить за все. Пусть душа моя переселится в грязную наводную муху в будущей жизни. Самый храбрый, добрый, великий сухая. Не лишай меня возраста. Оставь жизнь. Я должен жить. Должен. Должен. Я не вижу в этом необходимости. Вставай, вставай. Постой, постой. Тысячу верблюдов. Там он лучших скакунов. Юр из барсовых шкур. Такую, как у самого Богда. Не хочешь? Не хочешь. Ну? Тогда слушай. Я знаю тайну. Она стоит дороже. Эта тайна касается Монголии? Нет, нет, клянусь тебе. Клянусь всеми святыми, она касается только тебя. Говори. Ну? Тогда только одно условие. Прикажи судье меня помиловать. Позвони в эту трубку. О, черт! Иду к баллону сухие, я лекарь бадма. Понятно. Желчь давит на кровь. Сухи печени раздражены. Надо произнести заклинание. К черту твои заклинания. Я хочу выстроить. Дай мне такое средство, чтобы я скорее мог вернуться к делам. Сейчас. Thank you. Ты Do it. Do it. Слушай, это я, Это я был сам? был Сухобатор, Сухобатор. Тише, он без сознания. Что он сказал? Ничего, ничего. Очнулся. Что он сказал? Враги распустили слух, что ты, Сухобатор, умер. Что перед смертью. Ты отрекся от народа. Нас здесь много. Мы приехали из дальних провинций. слова. Мое сознание твердо. Вот, видите? Мое сознание твердо. Я не потерял зоркости глаз. Может быть, я и потеряю мою молодую жизнь. Но народная наша партия и мои товарищи возвеличат новую Монголию. Друзья мои, смотрите всегда на север. Там Ленин. Там советская страна. Дружба с ней скреплена нашей общей кровью. Это все сухое. Все. Скачите к своим кочевьям. Передайте народу, что я жив. До свидания.